Ну вот получается у нас угу. на балкон смотрим, вот эти вот сопли белесые да. есть. Ребята сделали стяжку угу. поверх отделки, угу. вот и здесь то же самое будет: стяжка поверх отделки либо там еще что-то. Угу. В любом случае, если есть поверхность, которая собирает воду, значит должно быть устройство, которое будет эту воду отводить по идее слабый угол да. должен быть небольшой нет? ну вот уклон все это должно быть предусмотрено проектом ага. вот если строят вот просто по факту вот как есть да это обычно очень